Вот рынок. Пойдем. Вот, вот, вот, Ты говоришь, Ура. рано, Андрей. Народ уже закупается, и все. Друзья, так мы сходили на рынок, по магазинам побегали отключила и короче закупились а вот сейчас хочу показать вам что мы именно закупились к новому году и хочу показать вам что я этот красный перец всегда добавляю в суп очень офигенный. офигенно что я буду его сажать и сушить прошло два года как говорится и горечь вообще не потерял чем покупать очень мне нравится смотрите Сейчас покажу. Так, ну что, друзья, купила, купили. Мы с Андреем купила я. Ха. Мы с Андреем э, носились по всем пятерочку, магнит на рынок, а затем э, наши магазины. И закупились. Так, начнем отсюда. Здесь крупы, горох, пшелка, рис, рожки. Томатная паста Махеев. А, тигра у меня подглядывает, смотрите. Так. Масло подсолнечное, Слобода. А, принцесса Нури. Я говорю, давай, шаха нет, это возьмем. Какао детям. А, арабика ко кофе. А на рынке вот сыр два куска взяли, потому что у меня пойдет а, на на пиццу, затем на салат а, с консервой и еще с грибами хочу сделать очень вкусная запеканка будет а, вот так вот. Так, тортик пятерочки взяли. На рынке взяли сливочное масло обязательно, затем а, взяли шоколадное масло на разрез народ берет прям вообще обалдеть поете сель цель под шубу делать <coughs> ну, это в нашем магазине взяли все крупы крабовые палочки магниты взяла все у нас дети очень любят. торт пятерочки так сказала а в магните горошек зеленый И горошек зеленый, что я два взяла. <смех> да, я, я же не посмотрела, быстро кинула. Ничего, на салат все уйдет. ашпроты а не только на салат, знаете, с курочкой очень вкусно кушать. Я вот люблю ашпроты, бутерброды делать, консерву, рыбник сделать, охлажденную курицу. Вот, Еще муку, ай муку. Вот еще манку взяли, муку, говорю, взяли, э -э, лимон, затем груши, молочную колбасу, сметану, охлажденку, еще сметана, батон хлеб черный, реверку, я просто люблю реверку, обожаю, я хочу пирожки завтра сделать, затем яблоки, бананы, и увидела любимый мой имбирь имбирь взяла бананов побольше взяли пятерочки наверное ну, шоу же там дети любят так это для курочки приправу сразу все майонеза два и кетчуп шашлычный и как всегда к нашему столу обязательно Анна нас нужен вот так вот сегодняшние наши покупочки да еще мандарины надо взять Мандарины и зелень. Я забыла. Так что вот как-то так будем готовить. Друзья, с наступающим. А, наверное, уже выйдет видео после Нового года. С Новым годом, друзья. Пойдем, пойдем, пошли вперед. Что встали-то, ну? Вперед. Белка. Маня. Ой, ты да боже мой. Они не пускают ведь. Теперь до яйца. Да, маняшка? Беж, не хулигай. Так. Отключусь пока. Это а одной рукой неудобно, да? Миша! Беж. Глянь, хозяин приехал. Беж. Бяша, Бяша. Вот он, пришел, пришел. Андрей, вот сюда пришел. Вот да, Саничка. Нормальный, я скажу, мальчик. Да, Беш. Вон, смотри, доску ты сюда засунул, Андрей. А мне засунула башку. Везде. Мы здесь Саша, везде. Где только можно было. Ну, что ты обиделся? Снега тебе надо. Снег-то лопату кинуть. Да хватит ему. Смотри. Открыть хочет что-ли. Рога это опять. Я также же бешеный, бешеный. вкусно вкусно, Бяж вкусно да, да пошли, да. Мань, ой, Бонька пришла наша ой, Боня, Боня ой, я рада, я рада я уж расстроилась ты и бегала. все, думаю, где Боня, даже ничего да. не охота делать. Бегала. Куда бегала, не знаю. Где везде шастает ведь. Ты Боня. Я расстроилась. Ну, ух ты! Хулиганка везде лазит, ведь. А можешь ее там закрыть здесь? Пускай бегает, да? Она не будет сидеть, а рай будет. Ну ты, шила! Фигара здесь, Фигара там О -о -о -о -о. Сумасшедшая совсем Ай-яй-яй -ай -ай, Так радуется, умница mm -hmm. Манька очень любит Белка Вообще четко, смотри Четко вообще. Чисто Ух ты, ш ты! ёшкин кот ты, вот ты кто! Фигара. Вон, вон, Андрей, я вытащила, набирать начала, Бонька прибежала, все бросила, ничего не надо, Боня же прибежала. Бонька! Бонька! Бонь, Бонь, Бонь! Бонь! Ну иди сюда, ну, Боня, не хулигань! и сюда! Боня! Иди, иди, иди, иди. Ух ты, овчарка наша. Че, Че, а? У маньки живот вырос, да, Андрей? Да? Они играют все время с манькой. Правильно, правильно. Бери, бери, это тебе хлеб, тебе. Кости это сгрызла, нет? Бери, бери, бери, а, Маня, говорю, Белл, ай, тьфу, Боня, дядя Саша кормит, мы таскаем, да, дядя Саша больно любит эту Боню. Вот, смотри, закапывает, сытая она, смотри, что делает, хлеб закопала, закапывает, конечно, сытая, на Черный день. Ну и чё, думаешь, другие собаки не придут и выроют? Утащи куда-нибудь. Какая она голодная. Ага, варежки мои, мои варежки, варежки. молоко еще здесь, варежки. Это не Бонька, это сранка. Маленькая обнимашки делать целовашки Она как медвежонок Бонька-медвежка Сухарь-то зачем Туда закопала Заснять вообще спокойно нельзя Это вообще Рванула по своей тропе Сейчас в другой Сергей. Ага. Сейчас отсюда выбежит. В прятки играют, Как ребенок тоже. Ваня, Ты где? Ой, я говорю. Игорь, здесь Игорь, то.